Как бы в подтверждение нашего общего с Москвой выбора и устремлений в Дни Народных Республик впервые была представлена совместная работа артистов из ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Песня «Донбасс за нами» в новом маршевом стиле. И снова сила русская в руках, И жизнь и смерть за красна. Стоит и держит в бегах, Моя Идея сделать «Донбасс за нами» еще и троевой песней принадлежит ее автору, поэту Владимиру Скобцову. Это не столько песня, сколько практическая реализация доктрины «Русский Донбасс». В этой песне в трех минутах сконцентрирована идея и мотивация э, народа Донбасса, который сражается за свою землю и возвращается на свою историческую родину в России. Это «Марш победителей». Александр Мозговой, Александр Кудалей и Павел Припа.